И сегодня очередной вопрос от Сергея. Участвуете ли вы в закрытых торгах? Для инвестора чаще приходится в каких видах торгах участвовать? Открытых, закрытых или без цены? Отвечаем. Действительно, торги бывают открытые и закрытые. Открытые торги – это когда каждый участник видит цену. Закрытые торги, когда предложение о цене сообщается один раз и затем вскрываются все конверты, а победителем становится тот, кто предложил наибольшую цену. Наша компания участвует во всех вариантах торгов. Самые вкусные предложения – это объекты с дисконтом от 30 до 99%. Разумеется, они попадаются во всех видах торгов – закрытых, открытых и торгах без цены. Вам же в первую очередь рекомендуем торги с публичным предложением, где цена падает вниз. Обычно тут ждет наибольший дисконт. Не забывайте, что есть еще аукцион и другие выгодные торги. Желаем вам победы во всех торгах! Друзья, если есть вопросы о покупке имущества на торгах или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео. Мы с удовольствием вам поможем.